Всем привет! Мы снова на Косах. Время уже полдесятого. Две корюшинки. Расцветает. Там у нас Юра сидит. Там Андрей фонариком вводит. Выбирались сегодня по воде. Вода большая. выперла, Пришлось ехать практически до маяка вдоль воинской части. Ну а потом уже по целине сюда. Вот народу много, но рыбы пока нет. Ну вот. 11 часов сидим продолжаем только что подходил одногруппник рядом сидит женька ситников давно не виделись говорит что смотрит мои видео ему нравится придется снимать женя привет что так что-то так сегодня не так как обычно Приконка практически не сработала, ни эффекта не дала. Никого я тут не удержал. Все, вот. что поймал, поймал либо на опарыше либо на морского живого червя. Чайк традиционный с шиповником. Сладко. в этот раз я прикормку смешал червя и креветку может из-за этого ничего не получилось о поклевка да и тут поклевка толку никакого Если прикомку развел, то надо ее уже всю тратить. Она портится, проверено. Сейчас вода будет самая малая, постоит. Побросал, перестал оклевать. Вот, видите, нормально лепится. Пока хватит. Вот, что вот, водичка вроде как повернула, пошла на прибыль. Может нам что-то и, и перепадет. Сига я сегодня так и не увидел. Не пришел ко мне, Сиг, сегодня. И колюха тоже. Андрюха, тебе привет и с днем рождения. хотят тебя поздравить твои кореша. Андрюха, привет! Поздравляем тебя с днем рождения, здоровья, остальное купишь. Да, счастья, любви, удачи. И внуков здоровых. Самое главное, чтобы прошли. И тебя особо не тревожит. По пустякам. И самое главное здоровье. Всего самого наилучшего! Днём рождения тебя! Вот видишь, же встретились здесь! Да, да. всегда так бывает, а с в том месте да, да. оказались! И, и, при... и, в суб... и в субботу главное! Да-да-да, и привет тебе Да. А так сегодня не клюет, ты что, не расстраивайся! Хотя он Мишка, говорит, надрал! Не Мишка, Женька! Женька! Блин, я их все а так вот я... всегда а и а путал, блин! Сидит, окновато клюёт, а у них нихера нет! Да, и они сидят на нашей точке. Рядом. Во. Вот, сидят рядом, понял. На нашей точке. А что так вот? Ой, ой по Давай, пока. Так вот, сидим. Время первый час, около часу. Ну, вот столько. Немножко прибавилось. Вот только чуть-чуть. -то. Чего? Я что домой что ли И Но, а сколько в... время то время час посетить, посетить. Ну, мы хотели до двух Еще время час мы решили собираться больше ничего тут нам не приходит поэтому Собираем удочки. У меня вот такой сегодня уловчик, дай бог, полкило, Ну ничего. У нас рыбалка закончилась, поводки мы уже собрали. Сейчас пойду с Женькой попрощаться. Туки-туки, салон для курящих. Ну, ну Женька, поехали. А вы уже поехали? Да, Всегда? да, да. да. Я. Так что... Вот. Мой улов. Ну, вот. вот, Смотрите. Видали? Видали? Видали? Видали? 18 сегов. Да, 18 сегов. Ясно. Давай, счастливого удачи. Давай, пока. Давай, Женька, еще увидимся, Созвонимся. Да, Давай. Увидимся. Пока. Так что на сегодня рыбалка закончена, погода. Сейчас, сейчас возвращайтесь домой Все. Сегодня хватит, надо делом заниматься, в гараже еще работа Надо снегоход сделать, завести Вот. Так что поедем работать Они будут мне на голове, но не на глазах Сейчас, а сейчас, видите, в... сейчас да, видимо снежок. и Александр, а я в горы же Так что я поеду. По темпу. немножко. По приборам, давай. По приборам.